ну хозяина дома не оказалось замок висит вот скрывать конечно не будем мы поедем дальше посмотрим другие озера рыбные места в общем здесь мы останавливаться не будем красиво конечно тут офигенно ну мы поедем дальше Что там? Клюква? вас, друзья мои. Сегодня у нас короче, закрытие сезона зимней рыбалки. Сегодня с моей напарницей Мариной поехали на озеро, на которое не всем доступно сюда попасть. Попали по знакомству. Вообще должны были найти одного местного, скажем так, ханта. Но мы его не нашли, как оказалось. Он куда-то уехал. И мы решили сами поехать разведать, разведать озеро. Вот на озере сейчас оставили уже 10 жерлиц не знаю что из этого выйдет мы вообще приехали с ночевкой сегодня весь день будем рыбачить и будем еще рыбачить завтра что из этого получится смотрите сами ну собственно такое озеро можно сказать это заводь основного самого озера основное озеро вот там оно очень большое мы далеко не стали ходить, решили вот здесь вот расположиться Вон уже расставили железы Куча желез Ну сколько куча? Ну 10 желез мы поставили Поставили палатку В общем мы в ожидании Щуки на месте у нас уже четвертая холостая сработка вот чисто вот на это на одной желзи э, сработка четвертая тут вот не знаю сейчас что-то там будет нет ну короче не мотает не нету живется на месте ну немного-то размотала она Не активно ничего вообще. Значит, мой его сегодня не работает. Там леска какой-то ехать. На она его да. перехватывает живца. Вот, потащила, потащила Хочешь сход увидеть? Нет, не хочу Ну что-то есть, да можно Вот и сход Да? Сход? Нет, или да? Нет Пусть и бузи мой Ой, какая! Небольшая! Красиво здесь Ну да Ну вот, друзья Заканчивается наш первый день рыбалки Поймали всего лишь Одну щуку такую небольшую, даже ну, килограмма в ней нету. Сейчас собираемся и едем в деревню, где мы созвонились уже, сказали, что нас примут, переночуем у хороших людей и отправимся потом уже в другое место, уже на другое озеро. Оставайтесь с нами, я думаю, вам будет интересно. Все. У нас второй день рыбалки, значит подъем был в 6, мы приехали на место уже в 7 Значит, мы ехали чисто выборочно, увидели вот карьер Вот сзади меня видно, там песок намытый, там машину там поставили Буквально, ну вот, сколько тут, прошли метров 50, может 70 И вот буквально возле берега замерили глубину примерно, ну, 2-3 метра, то есть такая глубина Практически у берега, потому что на карьерах всегда глубина большая и вода чистая. Вот сейчас поставим жерлицы. В этот раз на второй день попробуем побольше поставить желез. Вчера мы ставили 10, в общем, сейчас побольше. Ну, штук 20 поставим. Значит, погода, конечно, у нас сегодня такая же ветреная, но солнечная. Все, погнали! Поставили уже первая сработка, пока устанавливали желецы. Небольшая, да, конечно. Ну, щука есть. Не зря мы, конечно, приехали на, на карьер. Такой карьер, он дорога рядом, машины он ездит, работяги тут работают, ну мы не работаем, скажем так, почти, ну бегать немножко приходится. Вот такой вот карьер, уже были сработки, я уже поймал, сегодня вообще прям изумительная погода. такие моменты когда вот жерлица срабатывает то есть получается поклевка происходит но флажок не встает а катушка крутится вот. это происходит из-за того что допустим берем флажок сильно его вот так вот загибаем чтобы допустим флажок держался на катушке и вот если сильно загнешь то есть она будет крутиться, прокручиваться, а флажок не будет стоять. То есть немного вот эти моменты надо учитывать, чтобы сильно не загибать. Буквально, там, буквально вот так вот. Ли, А еще -а -а -а. маленькая. Иди домой! Ну сработки в общем есть, но ну, скажем так, не прям часто бегаем, но были и холостые, были сходы и я вот ловил небольшую щуку, я ее отпустил, вот, пусть растет. Ну сейчас посмотрим, что там у нас, Марина поймает. Ну, поймали такие примерно, ну, я, максимум я вот одну, такую полторашку где-то вытащил, может чуть больше. Ну что, там есть? Нету, да? А, ну вот, холостая сработка, как я и говорил. Бывают и такие случаи у нас. Такая нормальная. Много, да, размотала? Да. Зажала. Только вытаскивает. Красавично. Откройте ей Покажите зубки. <смех> Животному миру. Короче, вчера мы собирались, собирались. Вот и добур оставил, пришлось возвращаться на второй день. Никто не взял, пролежал сутки, переночевал он тут один в одиночестве. Приехалось. Пришлось проехать обратно километров 30 и сейчас еще обратно возвращаться. К месту рыбалки. Обратно. Вот. Так что бывают такие ситуации. Так бы я, я про него бы забыл и вообще бы уехали домой. Ну вот пока мотались э, за ледобуром у нас работки три ну, Маринки вообще там э, вымотала всю леску. что там? Ну, нету. По моему, ну, да нет, Живец на месте. так это одна он еще вторая сейчас эту проверим о есть что-то есть или за что-то зацепилось блин зацепилась за корягу что ли блин что теперь делать видать была сработка щука утащила куда-то под корягу скорее всего надо будет рвать кстати мы еще пробуем сегодня вот на мойву половить. купили мойвы килограмм у нас бывает такое, что привлекает щука, щуку привлекает запах мойва, будем пробовать. Ну, попробуем на мойву, мы сегодня на хвостике будем ловить, она пахнет конечно привлекательно. Кстати, сработка у меня на мой его. Я половинку От оторвал. Вот, на хвост зацепил. Вот, первая сработка на мой его. Огромовое. есть на мой, взгляд, офигеть, классно. Ну вот, еще одна щука. Ну что-то да. К обеду уже она прям вялая-вялая стала. Ну хотя, когда вытаскиваешь, он нормально двигается. Не как вчера. Вчера вот одну поймали. Она просто ее достали, она просто лежала, даже не шевелилась. А может уже и выплюнула? Может, да нет, да. Нет, нет. А -а. Нету? А, нет, здесь не мой его. Дохлый живет. Дохлый. О, мотает. А здесь что, живец или? Ушла. Ушла? У -у -у. Да что такое, а? Одни, блин, сходы. А здесь... хорошо мотала. Да, сейчас... Здесь, по-моему, вода, смотри, какая прозрачная. Ну, да, чистая. Да. Сожжаю, не помню, что было. На мойву? На А, ну вот он, вот это у нас зерно стояло здесь На мойву Даже неделю О, с икрой, да, прям? О, себе. То есть это... она не оранжевая, а прям темная Прям уже. уже, да Уже готова отметать, как будто бы Ну да, прям такая зернистая, уже плотная икра и столько икры получилось со скольки щук? раз, два, три, 4, да? с 4 щук и столько икры полтора дневная у нас рыбалка я считаю для закрытия зимней рыбалки оказалась достойной поймали мы 13 щук работали только жерлицы балансиры пробовали, не работали Получается, ловили еще и на мойву, даже на моеву щука брала. Ну, нам, конечно, мешал ветер, обветрило лицо, морда лица немножко покраснели, загорели. Огромное спасибо хотел передать это Ольге и Алексею за то, что нам предоставили ночлег. Вам привет! Вот, а на этом я буду заканчивать. Всем до свидания! Скоро открытие весенней охоты. Будем готовиться. В общем, подписывайтесь на канал. Всем пока, всем счастливо!